где она будет висеть. А, скажу вам, сколько она писалась. Она писалась 15 часов. Вот ради этого... Я для этого даже вот это все вот это вот накрутил, наворотил, для того, чтобы собирались приятные интеллигентные лица. Ночные вечеринки. И самое главное, то, что в Переславле нет ночной жизни. чай, кофе, развлечения. Вот, и потихонечку я ее Там есть картины с мастер-классов, которые я провожу. Санечки на картине есть. Дочка. Вот. И вот можно и так. А там еще какие-то картины вот этого вот целых локации. локации. Uh -huh. Атмосфера, где будем мы собираться здесь у нас и у Наташи в ее кинопоказах. Деликатная атмосферка вокруг музыки, сегодня классической, а потом, может, и еще какой-нибудь... смотрят мои видео, вот. а вы можете посмотреть маленький э, как бы фрагментик того, как эта картина писалась.